Пора открыть одну маленькую тайну. Много лет Русь сидящие помогает заключенным и их семьям. Но у нас внутри тоже бывают проблемы. То обыски, то уголовное дело возбудят, то еще что-нибудь. И сексотов мы выявляли, и наркотики нам пытались подбросить. А сейчас у нас случилось вот что. Год назад мы уволили сотрудника на которого пожаловались политические активисты. Он брал с них деньги за защиту. Это противоречит всем нашим правилам. И мы его тут же уволили. Он подал на нас в суд. Разбирательство шло полгода, и так пока ничем не закончилось. Но по его иску арестован наш основной счет в Сбербанке. Судья Невского райсуда Петербурга Оксана Вишневецкая Арестовала счет еще в январе, не сообщив нам об этом. Потом на месяц ушла в отпуск. Потом переносила заседание. И теперь все. Карантин. Мы, конечно, подали все документы на снятие ареста. Потому что нам надо работать. Помогать семьям сидельцев, платить за офисы, интернет и посылки. Но суды не работают. Денег нам хватит. Максимум до первомая, мая. Потом все. Понятно, что у всех сейчас проблемы, и еще какие. Но мы не можем остановить нашу дорогу жизни. Вы сами теперь хорошо знаете, что такое изоляция. Но отрежьте себе родных, связь, дом, сменное белье, и добавьте скучность и компанию 100 человек. Отсутствие таблеток и полную неизвестность, что происходит с близкими. И вот вы получите приблизительную картину. Помогите нам помогать. У нас есть еще счета, не замороженные. Вот они здесь ниже. И PayPal, он привязан к моей почте. Теперь вы ее знаете. Ну, пишите на почту, на сайт, в наши группы в социальных сетях. Мы всегда на месте. И удачи нам всем.